Всем привет! Меня зовут Гурам, а вы смотрите канал DSCOF. Это Lamborghini Aventador SVJ. Самый крутой Aventador в мире. 770 лошадиных сил, 720 крутящего момента, ни одной турбины, ни одного компрессора, атмосферная мощь, выжатая из V12 объемом 6,5 литров. Семиступенчатый робот с одним сцеплением, которое переключается каждый раз, как в последний раз. 2,8 секунды до 100 км в час и 351 км в час максимальной скорости. Вот Сейчас я подобрал вам нормального соперника Мы прибыли с спецмиссии в Санкт-Петербург И сегодня мы зарубим мою М5 с этим истребителем Помимо того, что это самый мощный серийный Lamborghini, это еще и один из самых быстрых автомобилей на северной петле, на самой опасной трассе Нюрбургринг ринг Результат этой Lamborghini на этой трассе 6 минут 44 секунды, то есть эта машина входит в элитный клуб из 7 минут. И почему так произошло? Вы думаете, только двигатель? Вы сильно ошибаетесь, в этой версии Авитадора они всерьез поработали над аэродинамикой. Формы Авентадора едва ли можно назвать скромными. Он всегда, в самой первой версии, выглядит как истребитель. Однако в версии SVJ это просто возведено в абсолютную степень. И здесь применяется новейшая, хитрейшая и умнейшая активная аэродинамика от компании Lamborghini, которая называется ALLA! Аэродинамика Lamborghini Ativa. Perfecto пицца Carbonara. Но это уже добавки от меня. И вот теперь, когда вы знаете, что это за монстр, самое время познакомиться с тем человеком, который возьмет эту мощь под свой коины. Ну что, тем временем мы готовимся к первому заезду с места. Поедем от 0 до 280 км в час примерно. Ух, ух, ух, страшно! Самое мощное, самая быстрая Ламборгини природе и М5 Competition. чуть Старт Ох, какая она громкая! Но начинаю догонять! 260, 270 280, чуть высунулся, ровно идем, 290, ну это просто нечто, абсолютно ровный заезд, конечно старт у обоих провалился, честно говоря, он был синхронный, но не лучший, 100 200, 5 5 5.8, 5.58, прошу прощения. Ну что, ребят, первый заезд прошел, он был максимально эмоциональный. Я забуксовался на старте, ламба выпрыгнула, я успел догнать, поравняться. После этого на крыло выйти вперед, и вот так мы ехали до 290 км в час. Это просто немыслимо, круто и эмоционально. Теперь нас ждет еще один заезд до такой же скорости. Я надеюсь, в этот раз я смогу реализовать старт. Дело в том, что на улице плюс 8, очень холодно, и шины с трудом цепляются и у меня, и у Lamborghini. Но что поделать, таковы наши условия, таков сегодняшний день, и таковы наши реалии. Поехали дальше! Так, готовимся ко второму заезду. Максимальное напряжение! Максимальное! Опять он вырвался вперед, но, надеюсь, я догоню. Скорость 200, 220, 240, 260. Догоняю выхожу вперед, но в целом это абсолютно ровный заезд абсолютно, я опять проиграл старт и догнал 270, это просто нечто блин, адреналин просто шарашит, просто шарашит адреналин теперь мне интересно, что же будет в заездах сходу так, ну что мы готовимся к заездам сходу Поедем в 60 км в час, конечно же, на, на «Авентадоре» гораздо проще ехать с места, когда коробка в режиме «Корса» переключается относительно быстро. Когда заезды сходу, переключаться приходится самому, и порой это не всегда хорошо удается, но, впрочем, я и сам переключаюсь в ручном режиме, поэтому все честно. до передач 60 км в час. Раз! Два. Три. Как ровно едем. Скорость 180. 200. 220. Полкорпуса. Как ровно! Охренеть! да ну догоняй! 260. между превосходства. 280. 290. Буквально крыло привез. Ну что за заезд? Что за эмоции дарит Санкт-Петербург? Боже мой! Адреналин шарашит, просто трясет меня всего. Раз, два, три. Ох, он начал вырываться, но ничего. О, давай, давай, ребята, давай. Скорость 200, Начинаем вырываться. 240, опять крыло везут. 250, 260, 270. 280 ровно хода машины едут абсолютно ровно это нереально круто это нереально круто просто Питер город ровных заездов просто жесть что за эмоции блин зара просто зара кто Иван время на часах половина ну 25 минут пятого да. А наши с тобой прогнозы быстренько все закончить и покушать мясо не оправдались Но это мы успеем Это мы еще успеем, зато мясо получилось в заездах Ребята, это было нечто Турбо-мощность, турбо-крутящий момент Итальянская атмосферная мощь, и все это на выходе поехало абсолютно ровно и одинаково, что с ходу, что с места. Это для меня было приятной неожиданностью, потому что, с одной стороны, мне приятно, что мой семейный седан может так ехать, а с другой стороны, мне очень приятно, что стоковый, без каких-либо доработок, атмосферный V12 от Lamborghini может противопоставить себя против Турбопомоек, таких, как, например, BMW M5. Вот я не побоюсь даже этого слова. Кроме этого, хочется сказать, что наверняка некоторые из вас подумали, а почему Гурам не протестировал SVJ? Дело в том, что вы, видимо, пропустили серию, когда я тестировал SVJ. Я летал, один из немногих, кстати, из России, на презентацию этого автомобиля. Гонял на нем по треку, получил массу удовольствия и рассказал все-все-все технические факты и нюансы. Найдите это видео на нашем канале и посмотрите. Вань, тебе хочу сказать огромное спасибо. Спасибо тебе, Дура. Спасибо и тебе. ты сказал, что у тебя есть мысли по поводу реванша. Да. Давай закинем удочку. Что это будет за реванш и где он будет проходить? Ну, Я полагаю, что мы это сделаем на Дмитровском полигоне. А. я пригоню еще вторую, свою ламбу немножко заряженную, и тогда мы устроим с тобой. Да, Давай-ка давай ты поподробнее расскажи, что за немножко заряженная старая ламба. Старая да. ламба. Да, старая ламба, ну, вот это там ураган э, V10. ну На нем стоят только там две турбины и спортсмол. А так, в принципе, все. А так вообще. Да, ну, так. Ну, вы же помните, что турбовый ураган сделал с моим ГТР. Он уходит! Он ушел! Теперь представьте, что турбовый Уракан сделает с М5. Если вы хотите посмотреть на это, просто это даже не заезды будут, это просто избиение младенца будет в данной ситуации, то не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал dsc -ов. Ну а теперь за эту итальянскую мощь, за звук V12, за огонь из выхлопных труб, не забудьте поставить нам лайк, отписать комментарий и до новых встреч. Ваня, спасибо тебе огромное. Да, спасибо еще По машинам и за мясом. Все, всем удачи. И у меня двери еще так нет